Всем большой привет! И с вами канал Настя-Царь, фавориты месяца. И в этом видео-влоге я покажу вам все мои фавориты месяца. То есть вещи, которые мне понравились за прошедший месяц. И я надеюсь, что это видео вам понравится. Тогда давайте посмотрим. Первое, что мне понравилось, это от продукции ShareCover. Эта продукция мне очень нравится, я заказала это увидев по интернету, то есть я заказала это на ebay, если я не ошибаюсь, или на romeway, но я думаю, что я заказала все-таки на ebay. Кстати, я поставлю камеру так. И знаете, эта продукция очень хорошая, так как есть такие коллекции как вам сказать, такие продукты для коррекции кожи, например, если что-то у вас тут, ну, какая-то, ну, не знаю, проблема, например, да, вы можете ее скрыть с помощью продукции ShareCover. И поэтому я вам рекомендую продукцию ShareCover, закажите на ebay, если не получится, то я выложу ссылку, я не могу открыть, к сожалению, вот, всё. Это вот такая вот штука от этой бои. Да. Мне она очень нравится, и да, я снимаю с ASTC, но у меня есть iPhone, я не буду хвастаться. А, вот. вот тут вот есть она как сиреневый, черный, э -э такой светло... Под цвет кожи, короче, и коричневый. Тут еще есть помада, но я использую тоже как тени, потому что это очень классно. И румяна, румяна, ну, я не знаю, как они на мне еще, потому что я еще не, не использовала. Я использую румяна от Шеней. В общем, они, если много раз намазать, то их почти незаметно. В общем, да. Второе, то, что мне понравилось, это вот румяна не от шанель но тоже это очень крутая штука это я покупала в Летуаль. от литуаль Ле да тут идет вот такие вот румяна пудра или румяна под цвет кожи как корректор тоже можно использовать мне очень нравится поэтому я поставила это фаворит месяца еще если сделать вот так то тут можно увидеть такую штуку Поэтому это очень удобно, если куда-то брать, там, например, да. Второе, что мне понравилось, это вот такая вот вот такая вот тушь. Тушь, тушь, тушь, тушь, тушь. Тут была этикетка, но я ее убрала. От Маскара. Тушь для ресниц. Черный цвет. Объем 17 мл. И мне очень нравится, так как тут тонкая щеточка. И мне кажется, даже без комочков. Ну, я, по крайней мере, пользуюсь, мне очень нравится. Вторая, это такая штука от Max Factor. Ну, это не фаворит вместе, это фаворит, не знаю, двух-трех месяцев, потому что я помню, что давно брала. Это Max Factor. Это два оттенка, одна помада, другой блеск. Если сочетать их, то получится очень красивый оттенок. Например, вот. Если попробовать... То, мне кажется получилось, мне кажется очень красиво получается. Мне уже использовала. Многие подруги меня спрашивали на выпускном, что это за, ну что это за помада и вот так это вот она выглядит на губах, она выглядит очень красиво. Камера все искажает, а так она светлая персиковая, можно сказать. Ну не светлая, но такая персиковая. Да так надо еще лак найти. не ну, знаю наверное я ну короче это такой черный лак а дэнс дэнс что-то такое там он в 15 или 20 миллилитров. черный оттенка я не помню я не знаю в общем крутой ну из косметики это все а другой блин падает телефон Второй фаворитм есть, ну по другой, это такая крышка для айфона, такая силиконовая, она если честно очень хорошая, матовая немного, и она очень приятная, такая персиковая, потому что я не хотела брать там белую, потому что у меня и так белый айфон, и очень хорошая хорошо сочеталось бы, потому что у меня раньше был третий iPhone. И я под белый подобрала оранжевый. Это вообще некрасиво было. Фу. Ну, я подарила подруге, так как она взяла себе третий iPhone, и она захотела. Ну, раз захотела, значит подарила на день рождения, по-моему, было. И с ушками и тут еще был хвост, но он мешает держать телефон. Но мне очень нравится, это мой безумный фаворит месяца. Я бы... Я бы, я бы... Взяла бы еще, не знаю, какой-нибудь еще. Может быть, сиреневый. Я ненавижу розовый цвет, но пришлось взять. В общем, это все. И спасибо, что посмотрели это видео. Если это видео вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Внизу оставляйте свои няшки комментарии. Не забывайте, что я вас люблю. Всем удачи.